На Юпитере есть атмосферный вихрь, который выглядит как огромное красное пятно. Это пятно впервые было замечено в 1665 году. Тогда протяженность вихря составляла около 40 тысяч километров. В наши дни этот показатель уменьшился вдвое. В бурной атмосфере можно встретить разряды молний, гелевые дожди, реактивные течения и бушующие штормы по всей планете. Большинство из них небольшие для Юпитера, но один настоящий гигант. Мы называем его «Большое красное пятно». «Большое красное пятно» — огромный шторм в южном полушарии Юпитера. Он настолько большой, что в нем рядом поместилось бы две земли. Он около 25 тысяч километров с востока на запад и около 13 километров с севера на юг. Скорость вращения вихря около 400 километров в час. Время от времени атмосферный вихрь на Юпитере полностью исчезает. На Юпитере регулярно бывают бури, около 500 километров скорость вихревых потоков. Чаще всего продолжительность бурь не превышает 4 дней, однако иногда они затягиваются на долгие месяцы. Раз в 15 лет на Юпитере происходят очень сильные ураганы, которые разрушали бы все на своем пути, если бы было что разрушать, и сопровождаются молниями, которые по силе нельзя сравнить с молниями на Земле. У Юпитера, так же как и у Сатурна, есть так называемые кольца. Они возникают от столкновения спутников гиганта с метеоритами, в результате чего в атмосферу выбрасывается большое количество пыли и грязи. Наличие колец у Питера было установлено в 1979 году, а обнаружены они были космическим аппаратом вояджер 1. Основное кольцо Питера ровное, в длину оно достигает 30 км, а в ширину 6400 км. Галла – внутреннее облако, в толщину достигает 20 тысяч км. Галла находится между основным и заключительным кольцами планеты, и состоит из твердых темных частиц. Третье кольцо Юпитера еще называют паутинкой, так как оно имеет прозрачную структуру. На деле она состоит из мельчайших обломков спутников Юпитера.